г Александрович из Техим информацию об исполнении муниципальной целевой программы по деятельности с употреблением наркотических веществ и, и уголовного правонарушения. Добрый день, всем. На территории Ярославского городского округа действует программа, утвержденная администрацией Ярославского городского округа. Общее планируемое финансирование в 2013 году 1 тысяч, но в 2013 году это финансирование видите не было. Основная цель программы снижение уровня незаконного потребления наркотиков жителей Мелиционского городского округа. Антинаркотическая деятельность разделяется на три основных направления. Это противодействие незаконному обороту наркотиков. Лечебные, лечебные и реабилитационные мероприятия и первичная профилактика. Вот, в частности, вот именно в первичной профилактике э, муниципальные козенные учреждения Комитета молодежи принимают э, участие. А, то есть на, за 9 месяцев о, 2013 года Проведены э, культурно-массовые мероприятия, такие как э, акция «менять сигаретные конфеты, акция Остановись и подумай. Мероприятия, посвященные празднования 68-й годовщины Победы Великой Отечественной войне, э, участие в городском смотре песни и строе. Э, в 2013 году в рамках летней занятости по подростков э, было подписано соглашение между администрацией МГО и Главным управлением по молодежной политике. Комитету предлама молодежи была выделена субсидия в размере 314 400 рублей. Эти деньги были потрачены на организацию походов, сплавов и лагерей для подростков. Общее количество детей и подростков по ваших лагерях, походах 222 человека плюс 26 руководителей. В целом... То есть по количеству подростков из трудных семей и находящихся в социально опасном положении составило 75 человек, что соответствует ну, 33,8% от общего объема. Также был свой объем выделенных средств от автономной некоммерческой организации городская больница номер 2 в размере 42 100 рублей для приобретения экспресс-тестов на проведение тестирования по различным видам наркотиков. В образовательных учреждениях, школах и судах в плановом режиме проводятся лекции и беседы о вреде химической ну, и зависимости. Ситуалисты КД, КДМ принимают участие в рейдах по неблагополучным семьям совместно с УЗМ, э, комиссии по желанию совершеннолетних и полиции, а также в межгодовственных акциях. Количество проведенных заседаний антианкетической комиссии за 9 месяцев – 3 то Количество основных вопросов 11, количество поединенных заседаний рабочих групп, демокритической комиссии МГО 2 предлагается, что в результате данных мероприятий и программ будет налажен система постоянного мониторинга наркоситуации для определения причин и условий, способствующих ну, распространению наркомании. И будет осуществлено ранее, ну, как бы Меры профилактики позволят вот, снизить число наркозависимых на территории МИАСКОГО ГОРОДОВ. Я всю информацию прошу принять в сведения. Если какие-то вопросы есть. Так, у нас еще Константин Ильдусович да, по этому вопросу. Давайте, наверное, доктора еще послушаем. Mm -hmm. Хотя к вам вопрос, я говорю, вы не назвали. То есть вообще цифры какие-то есть, то есть количество детей, подростков, стоящих на учете. Это не секретные данные, знаете ли вы а, их? Количество... И, может всегда какую-то ставить цель, что, допустим, а что там уменьшить количество этих детей. То есть, сейчас правительство за занимается, так сказать, созданием или уже, может, принято решение, о а добровольно принудительном как-то то есть а вы тоже промолчали. Но я жду вот Нет, я... почему? Такое а, тестирование ну, будет... будет проводиться. Вот, Но оно просто. просто же будет проявиться не в рамках вот, а в прошедших 9 месяцев, то есть а в будущем, то есть сейчас буквально 4 квартал, первый квартал 2014 года. Да, Александр, важно знать, знаете ли вы об этом, вы руководите этим процессом, вы должны оцифрованно знать, допустим, сколько у нас, вот я не знаю, сколько у нас подростков. И да. Надежит, надежит, да. То есть, не, не знаю, проценты. Эту информацию то есть, могу предоставить, мы на антинаркотической комиссии эти данные запрашиваем. Вот. Ну, хорошо, есть, давайте да. я обращаюсь от комиссии, что дайте нам эти данные. А ну, сейчас послушаем а тогда, а господин Иванович. Уважаемые подсадки по программе противодействия, по противодействию глупо наркотическими средствами. Доклад у меня будет как бы, довольно короткий. Дело в том, что мы эту программу не курируем, курирует комитет по делам молодежи. Мы не занимаемся лечением и постановкой на учет этой категории э, пациентов. Это отравление наркотиками в первую очередь. Поэтому э, единственное, что проводит Управление здравоохранения в лице лечебно-профилактических учреждений, это Центр медицинской профилактики. Совместность с управлением по делам молодежи, управлением образованием, управлением культуры, это вовлечение молодежи, это подростковое и зрелая молодежь до 24 лет, от 11 до 24 лет, э, в профилактические мероприятия, которые направлены на противодействие злоупотреблению наркотиков. Но по 2013 году, по статистике, по здравоохранению, при плане 12 тысяч у нас по ОКУ. Это касается только здравоохранения, потому что мы отчетны за здравоохранение. Профилактические мероприятия проведены с 3500 подростков и молодых людей. Вот, средства не выделялись. Я еще раз повторю, что эта программа нас особо не касается. И все мероприятия, которые... Мы проводим это то, что я назвал мероприятие, потом это передача информации в следственные органы, когда поступают люди с управлением наркотиками, передаются в полицию, все это проводится бесплатно, то есть дополнительное финансирование. То есть 3500 человек прошло все изучили. Нет, не через зачем-то утверждение, сколько проведено профилактические мероприятия, то есть это лекции, беседы, которые проводятся с молодежью. Вот, силами нашего управления. Вопросы ну, депутатов есть. Ну, я думаю, что надо вот, как уже сказал, Павлис, представьте, все же данные нам. Конечно, представим. Я говорю, просто здесь ветер получается, сработает эта комиссия, да, вроде. То есть. Ой, если я не ошибаюсь, мой вопрос звучал, то есть, ну, вот, что было сделано в рамках вот, противодействия да, программы. Это, то есть, это, мы, это... В рамках программы то есть, я назвал мероприятие. Мы услышали, готов, что так сказать, 222 человека прошло, 26 руководителей. Это хорошее мероприятие. Ну, я думаю, что от комиссии по социальным вопросам мы должны наверное, обратиться. Сейчас приступаем к бюджету следующего года, да, к обсуждению, что обратиться к исполняющему главе администрации, отметить, что в 2013 году средств на это дело да, в программе не было выделено. Mm -hmm. То есть указать, сколько у нас планировалось на эту программу, а в 2013 году в планке у вас написано, средства не выделены, но в 2013 году финансирование не выделено. Поэтому давайте это отметим. В 2013 году, в том mm -hmm. году мы, по-моему, поднимали тоже вопрос создания каких-то mm -hmm. дружин. Комитет молодежи может помочь помощь к тому же, вот, по борьбе с наркотиками активных парней, которые хотят, может, помогать нам в этом деле Какую Сейчас возрождение дружин как-то идет на правительственном ну, уровне у Кони... Вообще, просто вообще знаете, что там правовая база очень сложно... Сейчас я говорю, как по дружинам при... требуют вот решение, я думаю, что уже сейчас нам даже даже если контроль не может допустим то торгующего, спальцем человека, то есть что мы делаем? Они сами же... Тоже Пока походят. вы можете только стучать. Там есть телефон доверия, то есть вы можете... На всех, на всех сайтах помещены баннеры... То есть... Звонить и помогать хотя бы этим. Сообщать, так сказать, тем, кто профессионально занимается борьбой. То есть сообщать. То есть если у молодежи будет, так сказать, позыв потому тому, что вот надо сообщать об этом, где игральные автоматы и где наркотики, я думаю, это не лишнее. Поэтому давайте обратимся, да? Нет возражений. То есть информацию выслушали, Павел Александрович, подготовить это и обратить внимание администрации при формировании бюджета следующего года на эту программу борьбы с этими проявлениями. Кто за данное предложение, прошу сказать. Спасибо.